Привет всем! С вами снова я, Алена. Ну вы конечно это знаете, что меня зовут Алена. Короче, халинга. Итак, сегодня, так как у нас у меня было очень много хороших комментариев и много лайков. Ну, если не считать хейтеров, то было много а, хороших комментариев к видео, где я делала мороженое, и где я делала блины, и где, короче, готовила, и всякое такое. Вот, и я решила сделать еще одно видео. А что за видео? Да, сегодня я буду готовить сладкий салат. Сладкий салат. Короче, я буду делать салат из фруктов. Не просто перемешать фрукты. Но еще я добавлю до мороженое. Ну, короче, по ходу дела вы все знаете. Опа! Вот э, я взяла такие вот фрукты здесь, э, бананы, виноград вот здесь вот, абри... Абри... Абри... абрики, короче. Какие абрики? Абрики. Какие абрики? Это мандарин. Я так давно не ела мандарины, что я забыла, как они называются. И яблоко взяла. И также нам понадобится. Нет, нет, нам понадобится не телефон, хотя телефон нам тут же понадобится. Ну, не для готовки. Хотя можно его кубиком нарезать, я думаю, будет очень-очень даже вкусно. Телефон, кубиками представляю вашему вниманию, да? Короче, я взяла самая дешевое мороженое. Берите любое мороженое белое. Я взяла в стаканчике. Можно даже самое дешевое. Нам мороженое, самое главное белое. Какое-нибудь... Ну, короче, берите звонкий ручеек. Там вот, я знаю, его почти везде продают. Короче, любое белое мороженое. Все, вы поняли, короче. Дальше. Доску, где мы будем нарезать, и ножик. Дальше я возьму тарелочку, это где я все буду смешивать, и рис, и... да не, шучу, рис нам не понадобится. А... Дальше нам понадобится, ну, ложка, в которой мы все будем перемешивать и доставать морошку морошку морожку. морожку, морожку. Л... Так, ну давайте приступим, короче, так. Без разницы, что сначала резать, я, наверное, сначала нарежу банан. А кто такие фиксики? Большой, большой секрет. А кто такие фиксики? Большой, большой секрет. Я вместе с братом смотрю фиксики. Кто смотрит фиксики, ставьте лайк. Волкер, если неспокойно не здесь снять видео, пожалуйста. Я умоляю, я умоляю. Так, как мы будем делать? Кубиками, квадратиками, треугольниками. Давайте вот так. Ой. Так, так, так. Если будет много позитивных комментариев и много-много лайков, Тогда, если вы наберете хотя бы 100 лайков, то я сниму и еще видео, где я готов. Хотя я буду снимать даже если вы не наберете. Вот так. Ну, короче, когда у меня есть возможность, я снимаю видео. нет возможности. Ну, у меня, понимаете, у меня два брата, поэтому а вы спрашиваете, когда новое видео? Когда возможность есть снять его и обработать, я понимаете, у меня очень много видео, но я их монтировать некогда. У меня два брата, одному три года, другой месячный. Одному месяц вообще. Поэтому как бы, он кричит все время. Тот, которому три в садике, а вот э, мелкий этот, он орет все время. И я не могу снимать видео, ну вы поняли. Поймите уж меня, я думаю... Почти у всех. Есть чисто. Так. Теперь смешиваем это все вот тут. Я надеюсь, у вас получится поаккуратнее. Не так, как у меня. Так. Так, сейчас я помою руки. И слышу. Все, я уже пришла. А, так, дальше давайте мы с вами нарежем яблочко, яблочко. Нам надо его очистить от кожи у них. Так, я помыла яблоко. А, вы можете очищать ножом. Можете очи очищать для того, я думаю. Тоже для того такая штука, которая очищает картошку, я думаю, подойдет. Так, сейчас я только пополам разрежу. У меня сегодня такое хорошее настроение, хотя за окном... Черт и что! Черт и что! веточка. Ой, как близко. Ой, веточка. Давайте теперь в ту назад заглянем. А здесь листики. Вот. Я вижу листики. Гляди, гляди, как классно. Круто. Вот она, ветка это, Я уже не вижу. Так. Все, я почистила, я вот Теперь приступаем к леске. Не знаю, давайте возьмем виноград, что так, э -э, виноград надо почистить немножечко по-другому. Не знаю, может его тоже от кожушки почистить. Самое главное из винограда вытащить косточки. Да, лучше снимите кожушку. У -у -у -у. От меня подружку гулять зовут. Я сделала вот столько. <решили> у кого хватит терпения, режьте больше. <решили> так, и у нас осталось, остался один абрикос. Остался. Да что ж я, блин, я только сейчас заметила то, что я опять сказала абрикос. Мандарин. Алена, приучи себя говорить не абрикос, а мандарин. Какой абрикос? Мандарин. Мандарин, мандарин, мандарин. Фух, мандарин, все. Э, кожурка, кстати, классная. У меня ней витаминов много. Она полезная. Кушайте в кожурке, за место еды, кушайте в кожурке, за место еды. Ну, мандаринки я буду нарезать по три части, чтобы из них сок не вытекал чтобы они сильно мелкие не были и чтобы было побыстрее Но. мне кажется все так давайте сначала вот это мы перемешаем все отлично сейчас я доставлю нарожное Вам надо купить обыкновенное мороженое, типа у меня как, в стаканчике. М -м -м, вкусно, кстати. Я вам не Я вам что-то за 12 рублей купила. Снежное лакомство. Бломбир. Какой-то надо. Мне это интересно. Не ждите, пока она растает, иначе будет не так вкусно. Итак, лучше его поломать. Мне мама стоит за дверью съесть это все хоть. Кстати, очень вкусно. Прям отличная. Советую всем приготовить. Всем приятного аппетита. Мне тоже. Нет. Прям вкусно так. У меня здесь еще хватит на вторую порцию потом сделать. Мороженого нету, Хотя я сейчас в губе сходил. мороженое. Да. Кстати, я это все съела. Очень быстро. За пять минут точно. Да, вот так. И, кстати, я... Елась уже. Я наверное обедать даже не буду. Вот. Я очень быстро это съела. И хотя там нету ничего не весного, то есть это могут есть даже вегетарианцы или что-то типа подобное. Вот, там нет ничего такого. Или люди, кто сидят на, на диете. Идеально. Но... Это просто хватит наесться вот этой тарелки Тут немного очень, мало очень, короче, надо. И, кстати, туда можно ложить абсолютно разные фрукты. Вот я забыла туда положить киви, хотя я ее покупала. Ну, и так отлично получилось, просто прям супер. Я бы еще ноги подняла. Ну, вот так. Вы можете абсолютно разные фрукты ложить. Помидор, с огурцами, самое главное, не положите, вообще не ложите туда. Можете ананасы там, что-нибудь еще положить. Ну, не понял. Ну, а теперь пока. Не забывайте подписываться на, на, на, на мой канал и ставить лайки.